Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, психолог, преподаватель астрологии Бадзе, и сегодня мы с вами поговорим про стихии Земли. Как всегда мы поговорим, что она из себя представляет, а самое главное, как она отражается на жизни людей. Тех людей, у которых она в карте, если у вас много Земли в карте, или вы пришли под стихии Земли, под стихии Земли Я или под стихии Земли И разные люди разные характеры разные судьбы надеюсь что этот курс интересен не только для новичков но и для людей которые уже разбираются в китайской метафизике, в астрологии и тоже для себя могут узнать много нового и интересного для того чтобы вам было интересно слушать мои уроки предлагаю вам перейти на сайт n пугачева в калькулятор базы в раздел калькулятор базы заполнить свое имя обязательно пол дату рождения место рождения нажать на кнопочку расчет получить вот такую карту бадзи свою астрологическую карту мы с вами говорим в основном про э, день вашего рождения то есть про господина дня но и э, про ту стихию про которую сейчас будет идти речь нужно все время смотреть если она если это стихии очень много в карте вот в открытых небесных столах то она будет тоже э, отражаться на вашей на вашем характере. Итак, мы продолжаем делать вот такие метафорические сравнения каждого из пяти элементов по системе усин с природой, 5 энергий, 5 элементов, которые связаны друг с другом, связаны с природой, проявляются во времена года, в возрасте человека, в его эмоции. И нам нужно Почувствовать каждый элемент для того, чтобы лучше чувствовать человека, лучше его понимать, понимать его черты характера, ну и понимать, как себя этот человек будет вести. Итак, мы сегодня говорим про землю и земля. Это вы видите сейчас на экране иероглиф земли. Что такое земля? Земля. Мы сейчас говорим не про планету Земля, а мы говорим про ту землю, по которой мы ходим, из которой состоят горы, из которой состоят э, сады, пески и э, все. Ну и вообще все живое живет на, на Земле. Э, какой внешний как нам внешне представляется Земля как элемент? Цвет, цвет земли очень важный, да? цвет зависит от многих параметров, и важен и климат, и химический состав, например, чернозем это будет темно-коричневый, пески у берегов от бледно-желтого там до темно-желтого. Да? Цвет почвы может быть разным, но в любом случае, как правило, это какие-то мягкие приглушенные цвета. Основная особенность Земли это массивность и основательность, да, это основа, это опора. И э, она, ну, земля как бы везде, да, и снаружи, и внутри. Э, в этом заключается ее мощь. Сама Земля никогда не стремится каким-то бурным переменам. Земля дает именно ощущение опоры и надежности для всего более того на протяжении многих тысячелетий в земле скрывали клады какие-то другие предметы которые нуждались в сокрытии в надежности и у людей была уверенность что таким способом все будет в сохранности что они смогут это сберечь и могут это сохранить если говорить про звук вот если приложить ухо к земле то можно услышать глухое такое гудение да мы тоже говорили с вами когда вы говорили про огонь что у него тоже есть гул и этот гул похож на, на треск на звук дуновения а вот у земли низкий тембр глухой гул. Изданная земля предназначалась, чтобы э, всему живому помогать, то есть, как бы это ее, ну, такое ощущение, что для этого она и создана. Вся растительная пища производится землей, земля помогает существовать, это ее главное предназначение – помогать всему живому, всем живым существам. Чтобы помочь, Земля должна пройти три основных этапа. То есть, все процессы в ней происходят долго. Да? То есть, она при, приняла зернышко, трансформировала, переработала, то есть, дала ему почвы, воды, минералов и отдает. И для этого ей нужно время. Земле необходимо время для трансформации, для переработки. Качество того, что она отдает наверх, всегда зависит от времени, от состава самой Земли. Да? Но самое главное, что мы должны понимать, что делать она это медленно. Просто для всего Земли необходимо время. Она очень щедрая. Она всегда больше отдаст, чем взяла. Но если она сделает раньше времени, то она может сделать некачественный продукт. Еще есть такая особенность Земли, что она все в себя согласно забрать переработать любые консервы банки тряпки но для этого тоже необходимо время что-то перерабатывается очень быстро быстро а что-то долго поэтому э, земля имеет такие качества как выносливость и терпение еще есть важный момент зем э, если землю не подпитывать она будет истощаться и главную свою задачу отдавать уже выполнить не сможет. Земля любит, чтобы э, ее удобряли, заботились о ней, чтобы она э, и урожая могла дать э, замечательной. То есть любит заботу. Можно ли землю поранить? Да, можно. Более того, вот выкопали какую-то яму, какую-то траншею, канаву. Для того, чтобы это все заросло, чтобы стало незаметным, э, должно пройти очень-очень много времени. То есть от повреждений земля восстанавливается долго. А теперь давайте перенесем сказанное ранее о природе земли на людей, у которых либо господин дня, земля, да, то есть вы смотрите верхний иероглиф господина дня, и вы видите именно столпа дня, вы видите почва ян или инь, либо вы видите свою карту и видите, что в ней очень много стихии земли. Итак. Что мы можем про этих людей сказать? Мы определили, что цвет земли э, в желто-коричневых тонах, поэтому люди земли будут предпочитать в гардеробе мягкие тона спокойные, но могут, но могут быть э, любые цвета и красные, и желтые и зеленые. но в любом случае это цвета будут не, не такими неброскими, не резкими, не яркими. В связи со своей природностью люди земли предпочитают какие-то натуральные ткани весь гардероб у них должен состоять из практичных вещей и удобных вещей для того чтобы земля в любой момент могла под подхватиться, побежать кому-то на помощь, если у них сумочка, то у них должна быть сумочка такая, чтобы побольше туда влезло всего, ну мало ли кому что понадобится, чтобы если одежда, то карманчиков побольше, опять же вдруг кому-то нужна помощь или нужно а, какие-то какие-то полезные вещи, которые должны быть, конечно же, собой. Следующее качество земли мы говорили, это медлительность. Но это только потому, что люди земли все хотят сделать качественно. Они должны все взвесить сначала, собрать как можно больше информации, фактов, увязать с предыдущим опытом. На это все надо время. Если землю подгонять, просить делать быстро – результат может быть ну низкого качества, из-за него как-то сама земля потом будет переживать. Да? Такой человек будет переживать, что он сделал что-то не то. Они не любят, когда их подгоняют. Если им сказать, попросить сделать вот прям немедленно, прямо сейчас, они вообще могут в ступор впасть. Они не могут делать быстро, им надо время, но зато они сделают все превосходно. Их массивность проявляется не только в теле, но ну, в теле, кстати, тоже может появляться не всегда, сколько в поведении, в мышлении. В основном мышление у них очень сильно отличается от других знаний. Все, о чем они думают, должно быть обосновано, понятно, всесторонне обдумано. Зато после этого на них, на их слова, на их решения можно опираться. Люди Земли – могут быть тревожными, они могут быть задумчивыми. Тревога возникает из-за какой-то, может быть, волнительной ожидания неизвестности, неизвестно, что получится. Вообще такие люди склонны тревожиться, тревожиться действительно. Так что очень часто землю надо знаете успокаивать нужно это их очень сильно истощает очень быстро истощает энергию этих людей и они на решение какого-то вопроса могут действительно очень много потратить внутренних ресурсов Люди Земли очень любознательны, они легко э, принимают и впитывают любую информацию. Но мы теперь знаем, что на переработку различной инфо информации понадобится разное время. Информацию, которую люди Земли усваив, усвоили раньше, всегда сохраняется затем они начинают подпитываться новой информации дополняют старую благодаря этому прошлые знания и опыт встраиваются в новую картину и люди земли выдают новый очень качественный продукт различные знания информация для людей земли является ресурсом не только для себя но и для любого человека который нуждается в их знаниях очень охотно делится всем что они имеют даже если это будет ущерб самим себе люди земли не конфликты не конфликтные они всегда открыты для взаимодействий помощи они не пытаются быть лидерами это важный момент они очень часто болезненно реагируют на агрессию в их, если будет кто-то агрессировать в их адрес это приводит человека э, Земли в ступор. Э, он не понимает, что делать, как действовать. Поэтому сильно будет переживать. Они могут обижаться. Помните, мы говорили, что любая, э, любое повреждение на Земле остается долго. Но эта обида, как правило, она еще очень сильно направлена именно на себя. Они чувствуют себя виноваты, считают, что они что-то не так сделали, значит, не смогли быть полезным. Обида проходит, но на это нужно много времени земля имеет очень высокую самоотдачу для нее очень важно отдать Вспомни, вспомните что люди земли когда надо они отдадут ну, буквально все они сделают все и они все могут и, и и помочь во всем и сделать и и даже того что сделать не могут все равно за это будут хвататься и стараться сделать они легко принимают на себя хлопоты и заботы других. Часто они безотказные, сами на себя берут такую нагрузку, которая ну, их начинает съедать. Люди Земли стремятся быть полезными, но это часто происходит в ущерб себе, в ущерб их здоровья у них надо помнить высокая истощаемость они настолько отдаются в помощь окружающим что достаточно быстро изнашиваются и физически и психологически. Поэтому их обязательно нужно поддерживать их обязательно нужно высоко оценивать желательно хвалить желательно им почаще говорить что чтобы я без тебя сделал как же это ты красиво и хорошо делаешь как же, это качественно у тебя получается. Твоя работа вот как много приносит польза. Им это очень важно слышать и очень важно знать. Для людей в Земле таким самый важный девиз ⁇ это быть нужным. Для таких, для таких людей очень важно, чтобы в них нуждались. А сейчас мы немножечко поговорим, чем же отличаются люди, которые пришли, у которых господин дня Янская земля от людей Инской. Итак, господин дня Земля Ян. Или мы называем Ву, У еще можно. Ну, там по-разному слышится, скажем так. Земля Ян это образ гам горы, такой каменистой глыбы, скалы. Это сильная тяжелая земля люди с таким господином дня очень стабильный надежный ответственный на них можно положиться они думают о других они иногда не слишком -응, ну, знаете, они иногда могут быть не слишком быстро они могут быть медлительны, да? гора сама по себе стабильность, торопиться ей некуда. Они не любят суеты, лишних движений, им трудно сдвинуться с места, могут быть тяжелыми, как в прямом, так и в переносном смысле то есть они могут быть такими консерваторами, негибкие. Земля скрывает себе много ресурсов, проявляя таким образом свое великодушие. Поэтому такие люди и дружелюбный и сентиментальный с готовностью помогают другим становятся их друзьями очень терпеливы их тяжело вывести из себя но если вы этого добились ну пиши пропало а, так как обратно отмотать очень сложно и а, практически иногда бывает бесполезно эмоции земли это а, как мы уже говорили они любят размышлять любят все все все обдумывать тот у кого элемент земли сильный имеет тенденцию много думать размышлять анализировать хотя знак и не очень подвижный но в критических ситуациях открывается неожиданные таланты способность из них выходят и хорошие руководители и люди которым нужно принимать решения женщина в мужья который попадает вот такой мужчина земля может быть счастлива так как она являет так как они являются одним из самых надежных знаков главная черта стабильность надежность ответственность ну может быть конечно и не гибкость и несгибаемость что иногда в семейной жизни сложновато но все-таки зато есть спокойствие может быть медлительность ну объективность Итак, дорогие люди, наши, э, люди, горы, люди элемента земли э, почва Я, э, можете писать под этим видео ваше мнение, э, рассказать побольше о своей о своем характере и дополнить мою информацию. А мы переходим к людям Инской земли э, или э, в Инской земли Джи Джи. Ну, я G больше говорю, чем Дзи, потому что очень похожие произношения бывают у одинаковых у разных иероглифов, а произношение бывает одинаковое. Я называю его больше так вот G, как-то у меня так получается. Это образ плодородной земли, земли города, земли, где знаете все растет очень может быть плодородного сада то есть это не не гора какая-то большая а это все-таки такая поверхность на которой которая дает много например тени дает много фруктов если это сад дает места для отдыха Люди с господином дня, с таким господином дня, самые заботливые, считается самым гармоничный знак. Они очень много думают о других. Где бы они ни появились, они создают вокруг себя уют. Слабая сторона этих людей в том, что они могут зацикливаться и слишком много думать о других. Иногда просто забывают о себе. Изучая в нашей школе вот природные подходы на по вы начнете легче и точнее понимать суть того, что как мыслят люди и вообще научитесь сами мыслить зрительными образами так вот плодородная почва поглощает много воды то есть вода в карте для таких людей будет полезна, да? она будет удобрять почту содержит много минералов то есть что идеально для сельского хозяйства будет для такой почвы и металл тоже очень полезен вот почему говорят что например женщина и инской земли Лучшая претендентка в жены матери, так как Земля это источник жизни, на ней растет все. Они честные, заботливые, обладают сильным материнским инстинктом, склонны слишком беспокоиться о, де о детях обычно достаточно консервативны могут не иметь собственной точки зрения поэтому им ими можно управлять они так ведомые часто да. им следует в этом вопросе конечно проявлять осторожность часто это мастер на все руки говорят про таких людей потому что у них все легко получается талантливые невероятно хозяйственные главные черты таких людей альтруизм доброта, миролюбие, забота, терпение, излишняя опека, иногда э, такая, такое может быть еще у них собственничество, конечно. Итак, прекрасные наши люди, сады, цветущие сады насколько подходит к вам это маленькое описание пишите в комментариях под этим видео будем вам очень благодарны за обратную связь ну и конечно же можете дополнять еще своими, э, своими наблюдениями за этими людьми дополнять черты характера с вами была пугачева наталья и до следующего видео нашего маленького курса